так всем доброго времени крепкого крепкого здоровья сегодня проведем небольшой обзор посадки вот его здесь есть у нас его разная сортовая посмотрим вот слева его посажено по осени справа посажена сегодня Сегодня у нас 21 апреля. Маленький ветер, конечно, но у нас поле здесь. И вот было решено, что нужно все-таки чем-то огородить сад. Вот этот сад мы посадили тоже осенью. Здесь в основном все сортовое. Так что ЛПХ все-таки все равно нужно развивать, иметь землю и не развивать ЛПХ. Это все ж таки неправильно получается. Но это сугубо мое мнение. Ветер, конечно, возможно, что будет очень нехорошо слышно. Но все ж таки у нас тут ветра заканчиваются редко видео. Вдруг кому-то может что-то подскажет. Вот эту посадочка. Справа, как еще раз повторюсь, сегодняшняя посадка слева осенняя. Это то, что было у нас наросло с прошлого года. Собрал все, что можно было. Вот эти севички все посадил. И посмотрим, что же у нас все-таки вырастет. Интересно будет. Кому-то, может, тоже будет интересно. Ставьте колокольчик. Будет следующее видео. Как они будут развиваться. Осенняя и весенняя посадка черенков ивы сортовой для плетения. Чисто посажена она. И для плетения, так как осваиваем техники плетения, так как у нас, вон сколько ивы здесь, разношерстный. решили маленько применить ее в дело, но все ж таки она дикая, разная. Есть некоторые пузы, все таки можно плести для начинающих. Здесь без агроволокна посажен агроволокно решили здесь не стелить ветер сильный начинает когда ветра еще сильнее начинаются его начинает рвать примерно через метр между собой разные сорта чисто, чтобы огородить так как здесь будет продолжение сада надеюсь, насколько у нас хватит сил тяжело вести хозяйство конечно на селе мы пытаемся делать всего понемножку так как все ж таки на селе ездить развернуться если есть у вас семейные участки Немножко можно пробовать все, конечно, на периферии, в провинции, на конце географии тяжело продать свою продукцию, так как люди обнищали, покупательские способности у людей упали и сильно. Тогда, когда мы начинали еще маленько, все-таки люди что-то приобретали, можно было продать. Картошку-моркошку сейчас же ее. Эх, эх, эх. Дошла Россия-матушка. Людям купить. Не на что пожрать нормальной пищи. Так и получается. Выращивать смысла нет уже. Мяса на продажу, так как оно. Все ж таки хм, Не получается За те цены, которые есть В магазине Оно стоит копейки А чтобы его вырастить нормально Затрат уходит гораздо больше Люди не могут покупать Чистое, хорошее мясо И вообще продукцию И села, которая более-менее Экологически чистая Но Мы все-таки пытаемся Как-то выживать, существовать. Сейчас маленько проведем еще обзор по кедрикам. Там спрашивали. Мы высаживали кедрики по прошлому году из стаканчиков. Посмотрим, как они прижились. Сразу сделаю все в одном видео. Вот, смотрите. Да, в основном приживаемость высокая. Подержаний так много. Надо бы, конечно, уборочку сделать. Но маленько чего-то еще руки не доходят. Земля только подсохла, только можно зайти. Сюда стало. Вода сошла недавно буквально в течение недели. Вот они высажены, да. Как бы. менее прекрасно прижились. Есть, конечно, кто упал на поле брани, но в основном ядрики стоят, перезимевали неплохо. В прошлый год была сильная засуха. Лето было засушливое. Приходилось, конечно, тоннами тут водичку лить бегать ну все ж таки сколько-то выжило травку даже не убирали чтобы маленько хоть затеняла чтобы лагу держала сколько-то спарталось ну, я думаю процент высокий может процентов около 10 упало если перевести в штучную штуку 20-30 Не выжило Но Продолжение будем снимать Кому интересно Подписывайтесь Что там нужно делать Не знаю ЛПХ развивается Фу. Что ты привязался Шмель какой-то Вот такая вот система в общем, так, друзья В следующем видео покажем Как Прижилась Ива Как отошел сад Посаженный Осенью Зима нынче была жесткой Снег выпал поздно Морозы стояли Земля промерзшая Очень сильно Посмотрим, что у нас Здесь пробилось, что не пробилось кому интересно морозы были до минус 45 вроде почки есть так что у нас здесь каждый твари по паре в общем всем добра Здравия большущего, кто занимается своим ЛПХ, так как здоровье все-таки нужно и не маленькое. Еще раз до следующего видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчики.